Привет, девчонки! Это видео специально для проекта «Валим из офиса» и сегодня я расскажу вам об очень интересном сервисе, который помогает продвигать ваши видео на YouTube. Если вы ведете свой интернет-проект и привлекаете трафик с помощью YouTube, то вам оно будет очень полезно. Сервис этот называется «Продвигалка». Чтобы начать работу, переходите по ссылке под этим видео, я расскажу, в чем заключается эта работа. Нажимаем кнопку «Начать продвижение». И смысл в том, что вы должны просматривать видео других участников, чтобы потом просматривали, ставили лайки и оставляли комментарии к вашему видео. Таким образом, вы сможете продвигать свое видео за очень небольшую плату. И за эту плату вы можете получить 3 с лишним тысячи просмотров, лайков и комментариев. Но опять же, чтобы их получить, нужно сначала просмотреть чужие видео. Как только вы просмотрите 5 чужих видео, поставите лайки, подпишитесь на канал и прокомментируйте это видео, вы сможете добавить в этот список свое видео, чтобы оно точно таким же способом продвигалось. Давайте посмотрим, как это делается. Здесь кратко описаны те правила, которые я вам сейчас уже рассказала. Начнем с видео номер один. Смотрим видео. Вы можете отключить звук, но обязательно просмотреть это видео до конца. Пусть видео идет, а вам нужна вот эта цифра. 571 просмотр и 20 лайков. Эти цифры мы вносим сюда. 571 просмотр, 20 лайков и на данный момент 4 комментария. Итак, вам нужно будет это видео просмотреть, затем поставить лайк, подписаться на канал и оставить свой комментарий. Чтобы оставить комментарий содержательный, естественно, видео нужно просмотреть хотя бы в каком-то виде, хотя бы какой-то его кусочек. Поэтому я сейчас посмотрю видео, чтобы написать содержательный комментарий. Я посмотрела это видео и теперь могу написать какой-то нормальный комментарий к нему. Сейчас я его напишу. И теперь возвращаюсь на страничку с продвигалкой. Здесь я заполнила все поля и теперь нажимаю указать. Все, видео ушло, значит я все заполнила верно. И таким же образом я должна посмотреть оставшиеся 4 видео. Также полностью, также. же указать, сколько было до меня просмотров, сколько было до меня лайков, и сколько было до меня комментариев. Затем посмотреть, поставить лайк, прокомментировать, подписаться на канал и снова нажать кнопочку «Указать». Таким образом, все пять видео вы должны просмотреть. И после этого у вас появится кнопочка, перейдя по которой вы сможете разместить и свое видео. Я сейчас поставлю на паузу, просмотрю все эти видео и дальше мы продолжим. Итак, я посмотрела все пять видео, оставила комментарии, подписалась, поставила лайки. Все как нужно, как указано в правилах. И вот последнее видео. Посмотрим, что будет дальше. Теперь мне нужно войти через одну из социальных сетей. Я вошла через Facebook и попала в свой личный кабинет. Теперь для того, чтобы начать продвигать мой ролик, мне нужно пополнить свой баланс хотя бы на 1 доллар. Это можно сделать через два сервиса, либо через Payer, либо через Perfect Money. У меня нет регистрации ни в одном из этих сервисов, поэтому я буду сейчас регистрироваться. Я зарегистрировалась в кошельке Payer, пополнила баланс в кошельке. После этого оплатила свой аккаунт в продвигалке, теперь у меня на балансе есть один доллар и я могу продвинуть одно свое видео и получить три с лишним тысячи просмотров. Вставляю ссылку на видео, которое мне нужно продвигать, вставляю ID канала и нажимаю раскрутить за 1 доллар. Своего баланса списался 1 доллар, я получила партнерскую ссылку и теперь После того, как вы получите эту партнерскую ссылку, нужно активно ее распространять, чтобы как можно больше получить просмотров для своего видео. Итак, за 1 доллар вы получаете более 3000 просмотров, комментариев, лайков, подписчиков на свой канал. Это абсолютно живые подписчики, живые просмотры, живые лайки. А это очень нравится YouTube. Соответственно, чтобы продвигать свои видео, пользуйтесь этим сервисом. Размещайте задание в течение 72 часов после размещения видео на канале, тогда это будет эффективнее. Ставьте лайки, если вам было полезно это видео. Подписывайтесь на наш канал. Для начала работы с продвигалкой переходите по ссылке под видео и до встречи в новых видео. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц. Жми на картинку и жди пошаговую инструкцию.